Здравствуйте, дорогие мои девочки и девушки! Итак, перед вами очередной мой прогноз, прогноз от Кассандры Астра на тему, где же искать, где этот муж. Ну, наверное, больше это мое видео прогноз все-таки для тех, кто подпускает к себе мужчин, для тех женщин и девушек, которые не выставляют супер завышенные Какие-то претензии и цели в виде другого мужчины, то есть какие-то реальные. Давайте, дорогие мои, реально смотреть на жизнь. И тогда жизнь нам даст реального мужчину. Я бы его вот даже так сказала. Итак, перед вами цифра 1, 2, 3. Ой, тут даже водичка капала, но ну, ничего. Вот тут водное что-то, капнуло воду. Так. Выбирайте, спонтанно, не задумываясь, не задумываясь, не напрягаясь, выбираем свой номер. Я буду прогнозировать на своих авторских астрологических картах и на своих авторских фортунных, так сказать. На фортунных будем сегодня дополнительные подсказки брать. Итак, загадывайте. Я сегодня не зря поставила, дорогие мои, информация для тех, кто загадал цифру 1. Я сегодня не зря поставила э, эту розу, потому что там еще два бутона. В, то есть они как спрятаны, понимаете. Эта роза вам дает шанс и намек на то, что особенно те, кто до 34 лет смотрит это видео, Намек на то, что пора, дорогие мои, знакомиться и рожать ребенка. Вот такая вот тут вам единичка, вот вам единички, вот вам такие подсказки. Итак, я начинаю. Итак, что же ангел говорит? Ангел говорит, не капризничай. И выключай в себе какие-то как сказать поиски в себе каких-то недостатков внешних все у вас нормально и всякие разные девушки и женщины со всякими разными мужчины знакомятся это допустим если у вас лишний вес ну так предположительно да то есть ангел говорит что не Уделяй к себе такие какие-то гиперзапросы, и как через внутренние гиперзапросы ты посылаешь сигнал в мир и, и, и эти гиперзапросы, а где такой мужчина, который прям какой-то идеальный будет, с какой-то супер-гипер идеальной фигурой? Да? Подсказка тут такая, что дело времени Это карта солнечные часы. Говорит, тут дело времени. Умей ждать, умей ждать. И, наверное, знаете, деньги деньгами, я не знаю, что тут связано с деньгами, может быть, через тему денег – вы можете познакомиться со своим мужчиной, это первая подсказка. И вторая подсказка, э, больше надо, больше каких-то общений и контактов, потому что деньги это и Меркурий, Меркурий это контакты, договора, вот какие-то тусовки, может поездки, но больше тут контакт, сам контакт, когда вы даете миру э, от себя возможности познакомиться, встретиться где-то, пойти в какую-то тусовочку. То есть, дорогая моя, не сидите сиднем, пора начинать. Вообще, дорогие мои, единица это достаточно мужская цифра, то есть включай такую мужскую рьяность, смелость, и единица, она у нас отвечает за, за вообще за начало, да, начало. Итак, «когда» и «где». Ну, я бы сказала, тут очень важна среда и воскресенье. Вот я так чувствую, среда и воскресенье тут. Э -э вот, то есть, среда и воскресенье, обращайте внимание, вот правильный Меркурий тут как раз лег, подтверждающий вот эти денежки, да? Вот. Когда и где? Вот, э -э ну, может быть, через месяц-полтора, вот в районе. Почему я так говорю? Хотя вы меня тут не слушаете, а просто основной, вот берите основную информацию. Очень много ситуаций, где связано у вас с вашим домом, дорогие мои, да, или около дома. Это может быть небольшой, ну не конфликт, а перепалка, перепалка, какой-то спор с мужчиной в вашем районе, недалеко от вашего дома. Когда вы пошли в магазин, что-то зацепились, там, не знаю, на фоне огурцов поругались, поцапались, а потом вот этот мужчина, оказывается, он даже вы ему очень даже понравились в гневе, скажем так, да? Потом связано с дорогой, с поездкой. Я не призываю знакомиться на остановках, но вот эта карта, смотрите, ну, нарисовано шоссе. Тут как бы дорога с пунктирой, ну вот уже с, с этими обозначениями. Да? Потом еще где можно познакомиться. Можно познакомиться, к сожалению, на чьих-то похоронах тоже, на каких-то вот, когда мы поминаем какого-то человека. И еще можно познакомиться, ой, аж чихать захотелось точно, в, в теме, связанной с волонтерством, с помощью, с социальными какими-то службами. Вот, вот такое вот именно социальная помощь, да, вдруг что-то такое. Еще что-то тут есть связанное с электричеством. Возможно, он имеет отношение к электричеству. Это уже вперед забегая. И все, что связано может быть с МЧС МЧСовской темой. Если вдруг вы где-то вызвали МЧСов, ну или соседка по какой-то причине, там, котенок где-то застрял, обратите внимание, кто там к вам приехал или к ней кто приехал. Вот, вот такая вам подсказка. Значит, кто он? Ну, он достаточно человек, я бы сказала, властный, да? Вот любит подчинение. В душе мягкий, но любит какой-то вот порядок, четкость любит, да? Вот, смотрите, в душе у него Венера правильная лежит. Поэтому ангел говорит, выправляй Венеру. У тебя Венера перевернутая. Смотрите, как интересно. Вот ангел сразу знает, что вам надо. Понимаете, он сразу знает, умеет. «Умей быть пунктуальной», «Умей терпеть и ждать». Вот, вот такая подсказка еще тут идет. Да? Теперь, теперь, значит, кто он? Ну, возможно, он, возможно, он темный или каштановые волосы, вот такой интересный такой Гриши какой-то, не знаю, Г какой-то летает, Георгий, Григорий. В общем, скажу так, человек смелый, но справедливый. Иногда его зашкаливает, то есть психологически он, он достаточно устойчив, но вот как овны. Иногда овны вот они терпят, терпят, потом раз взорвались, потом быстро отошли, и дальше очень долго они выдерживают психологические и физические нагрузки. Вот тут что-то Овновская первая тема. Вторая тема может быть что-то тельцовское в этом человеке, то есть упорство там не занимать. Ну и довольно, я бы сказала, удачлив. Он удачлив там, где ему люди подчиняются. Вот там у него фарт, там у него фортуна. Какой он добытчик? Прекрасный добытчик, нормальный добытчик. Прекрасный, потому что вот правильно в теме денег выпала карта Меркурия. Вот. Возможно, он столкнулся с какими-то нападками на себя уже в своей жизни, извиняюсь, Магических характеров, но вряд ли он в это верит, вряд ли он в это верит, скажем так, вот. Возможно, на нем лежит немножко блокировка от предыдущих каких-то женщин или там родственников женщин, чтобы дальше он пошел по жизни и был какой-то неудачливый. Но он все равно удачливый. Он умеет поймать вот как бы свою фортуну. Очень хорошая карта. Мы ловим фортуну называется. Вот оно. Летят звезды, сами падают. Только умей вовремя открыть ладонь. Кстати, и вам тоже подсказка. Открой эту ладонь. Э отвори эту форточку в душе Откройся, иди навстречу Теперь, что вас с ним объединит Ну, вообще, карта связана с работой Может быть, отношение к работе Может быть, вы тоже любите иногда что-то высказать Что-то, как сказать Что-то, ну, вот, в лоб ударить В лоб, как высказать, объявить Вот это вас с ним объединит и еще вас с ним объединит или желание куда-то совместно на море, какие-то морских прогулок, желания, мечты, или вот, вот какие-то мечты совместные, может быть. И одинаковое отношение, похожее отношение к алкоголю. Вам лучше знать, какое у вас отношение к алкоголю. Вот такое будет и у него, похожее, похожее. И что отбросить и забыть? Он не любит людей-воров. И он считает, что в прошлой жизни, прошлой, извиняюсь, ну вот в этой жизни, вот в прошлых, скажем, отношениях его как-то немножко женщины пощипали, обобрали, и поэтому и поэтому вот как-то тема воровства, заимствование плагиата, как-то вот она у него такая, в каком-то таком душе, на какой-то полочке, вот в таком ранге, который как бы табуирован от слова табу. То есть это даже не обсуждается. Ну, по-простому можно сказать, что он не любит, когда женщина... Ползает по карману, вот если вот вообще вот так, дважды два-четыре. И он любит в женщине взаимовыручку, взаимопонимание, ну и какую-то определенную щедрость. Я не говорю, что он, он загривочник, загребетник, но он вот что-то хочет, чтобы иногда наблюдать, чтобы его женщина там, не знаю... Пошла несчастному ребенку на улице какому-то мороженое, просто вот подарила вот какой-то такой акт милосердия. Вот тут вот он летает. Не зря я тут про МЧС почему-то ляпнула, брякнула, да? Вот что-то такое летает. Вот, дорогие мои, тут такие вам подсказки. Если вам нравится, понравился мой прогноз, обязательно закрепляйте его лайком. И обязательно, дорогие мои, проверяйте, пожалуйста. Проверяйте подписки, проверяйте колокольчики, потому что иногда YouTube дает какие-то сбои, срывается, это исчезает. Я видео выставляю, а вы ждете и не получаете. Так что лучше нажимайте все кнопочки и будете получать в любом случае тогда. Удачи вам!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 Теперь, дорогие мои, на повестке момента номер цифра номер два. Цифра два, как я уже говорила, кто меня давно слушает, достаточно женская цифра такая. Ну, вообще лучше так положен. Раз уж вместе выбираются карты, значит так тому и быть. Итак, что ангел говорит? Ангел говорит, открой свое сердце, но ангел говорит, что у вас в сердце то ли страх за новые отношения, то ли вы оттуда не выковырили отношения предыдущие, и у вас сердце по факту, вот оно закрыто. Видите, сердце и вот так. Сердце у вас, блин, закрыто для новых отношений. Почему вы смотрите это видео, я даже удивляюсь. А ну-ка быстренько в течение двух-трех дней ближайших. Открываем, допускаем себе в голове возможность, а вдруг я познакомлюсь. Не зря же вы это видео смотрите, да? То есть, ну и еще ангел говорит, может быть, обрати внимание на сердце. Может быть, слишком близко принимаешь. Да, вот сердце, смотрите, тоже, смотрите, вот. Мне нравится, когда одни карты подтверждают другое сердце, э, ангел говорит, пора открывать вот этот замочек, он вверх ногами, уже пришло время обиды отпустить, хрен с ними, зайти может в церковь, там попытаться отпустить обиды на другого человека, который вам сделал больно в теме любовь. И идти дальше хватит на себе какие-то старушечные старушечки э, кресты раскладывать вот слушайте меня слушай кого-то возможно кто-то из ваших тетушек каких-то бабушек кто-то хочет вас захочет в ближайшие два месяца познакомить вас с кем-то обратите внимание да обратите внимание итак когда и где ну так как Марс правильно лег для меня то есть это вторник и, может быть, суббота. Хотя суббота, скорее всего, первая часть, то что суббота день напряженный, день очень обязательный. В субботу надо очень важно смотреть и себя контролировать, кому и что мы обещаем. Поэтому вот я называю такие вот, вот эти дни, в эти дни обращайте внимание особенно. Интересная карта прошлого. Говорит о том, что... А, сейчас где-где, да? То есть где? Возможно, вы можете в такой же теме познакомиться, с как, в какой вы знакомились с предыдущими своими половинками. К сожалению, это нравится вам или не нравится. Вы можете познакомиться в теме, когда вы ограничены и не можете выехать, или вы сидите на, бок, на вокзале, не знаю, или в аэропорту, и там говорят, подождите, перелет, вылет отменяется, тра-та-та, тра-та-та. Вот в этот период вы можете познакомиться. Также эта карта говорит, что вы можете познакомиться через своего знакомого человека, неважно он или она, вот вы знаете человека, и человек может вас случайно познакомить, а может быть на намеренно познакомить. Вы можете познакомиться, все, что связано не на работе, а около работы. Ну, может, даже почти на работе при каких-то конфликтах, сложностях. Вот, допустим, вы с работы вышли какая-то расстроенная и подумали, «Ой, я так устала, ну что, я пойду в кафе, посижу, чтобы вот как-то развеяться». И вы на этом фоне из-за работы идете, допустим, в кафе или вы идете к подруге там, пожаловаться. И вот по, по дороге вы можете познакомиться с этим человеком. Потом, если у вас своя фирма и что-то там не так, и вы вызываете специалиста, ваш мужчина может быть этим специалистом. Также. Также этот мужчина может быть связан, не знаю, с институтом красоты, с пластической хирургией, со стоматологией, с продажей духов, с продажей одежды, ювелирки. То есть много, много что относится к женщине, к моде, к обработке тела, к спа-салонам. Вот что-то такое, дорогие мои. А может даже и тренер, но, надеюсь, не так, как у Лолиты. Он с ск не увлекается. Ниже тенниса натурального не берите, скажем так. Теперь кто он? Ну вот интересно, две напряженные карты. Человек напряжен. Вот просто он на сегодняшний момент, и когда вы с ним познакомитесь, он будет вам покажется, что он какой-то... Или он отвлекает, или он плохо, мало слушает. Какой-то он на другой волне. Вот это будет вам подсказка, да? Вот, такой какой-то... То есть даже, я бы сказала, немножко странный. Вот что-то в нем немножко инопланетное есть. И вот это будет подсказка, может быть, гиперголубые глаза или гипер какие-то светлые глаза, какие-то кудри, может. Или блондин такой, знаете, до... Господи, до... Ой, ну сейчас не вспомню. Ну вот эти, которые блондины полностью, как они называются. Сейчас просто у меня мозги в другой сто сто сторону полетели, да? Вот, мозги, правильно говоря. Вот, то есть, ну, в нем что-то есть, что вас озарит и вас зацепит. такое манкость, такая магнитность, что-то есть. Ну, как подсказка, тут есть человек высокого роста, может, худощавый. Вот, вот из такого тоже еще скажу. Кто он по профессии, даже сложно сказать. Даже тут сложно сказать. М -м -м. Может быть, связан с юрисдикцией, может быть, исследователем, может, я не знаю, полицейским даже быть. Может, человек, который работает в тюремной системе, в наказательном, вот в этой системе, да. Вот такое. Человек, который умеет преодолевать. И выдерживать какие-то напряжения. Это знаете, как эти дайверы погружаются, и они испытывают напряжение. Вот тут та история. И давайте смотреть подсказку по капельке воды. Может быть, да, что-то он любит, связанное с водой. Это вам как подсказка. Или он вам скажет, ой, а у меня дома аквариум с рыбками или аквариум с черепашками. Это будет вам тоже, дорогие мои, подсказка. Вот это, чтобы вы понимали. Может, он работник пляжа, как вариант, тоже. Что-то много тут солнца. солнца и освещений, Как хотите, так и понимайте. Теперь, какой он добытчик? Добытчик хороший в плане денег, с рывками. Умеет как-то хитро, грамотно обойти препятствия в теме добычи денег, как я говорю. И дома имеет небольшие заначечки. Такой вот И вообще любит дом напряжение напряжением, а любят домашние такие какие-то вот, ну, чтобы уютно было. Да, да дорогие мои, есть мужчины, которые любят и подушечка чтобы того цвета была, и кружечка того цвета, и вот, может быть, даже и занавесочки того цвета. И вот он приходит и балдеет, что он может просто в прямом смысле балдеть, что вот он отдыхает у себя дома, и вот даже вот какие-то его любимые цвета ласкают его взор и одновременно и психику, и нервную систему». Так что, дорогие мои, когда поймете, что он это он, обязательно заметьте. Может он вот цвет какой-то в одежде предпочитает, такие запахи. То есть вот он тут надо что-то, тема вот таких предпочтений. И для вас это будет плюс. И, как сказать, за это его будете держать, за свое понимание, за свою расшифровку его как персоны. Что вас не может объединить? Объединить регулярные походы куда-то. Может иногда шутить, любят в кафешках, как вот у меня есть знакомая. Они с мужем раньше ходили в кафешках, не знаю, воровали, потом она призналась, воровали какие-то, салфеточницы, херню занимались. Ну вот, скажем так, ну я надеюсь, тут не та история, но вот, скажем так, вас не объединит вера во что-то. Я сейчас не про религию, а именно... Тихо, тихо. У меня съемки. То есть я сейчас не про религию, а вот вера в какое-то светлое будущее или вера в то, что ваше государство трансформируется в более огромное какое-то государство. Вера в светлое будущее. Вот похожесть у вас с этим человеком, обязательно будет похожесть. Может быть цвет глаз, может цвет волос. И вам даже потом скажут, что вы похожи как брат и сестра. Вот тут это как бы даже достаточно необходимое качество. Может быть вы похожи в том, что у вас похожие истории за плечами вы пострадали от предыдущих партнеров, и есть в чем-то похожесть. Или такого же пола ребенок за плечами остался после того брака, или что-то еще, или, или, похожими словами, вас, его и вас оскорбляли предыдущие партнеры. Тут будет обязательно похожесть. Такая не близнецовскость, но похожесть. И... Что отбросить и забыть? Ну, наверное, он не любит слово «халява», и не надо при нем говорить «Ай, пусть вот так мне с неба свалится, ай, давай подождем, может, оно само произойдет». Вот тут, конечно, надо быть аккуратно. И еще, может быть, он не любит, когда он за рулем, а вы рядом сидите и учите его, где завернуть, где свернуть, а где на какую-то скорость переключить. То есть вот тут он как-то какой-то гиперопеки не хочет. Вот, дорогие мои, было такое видео для вас двоечек. Если вам нравится и вы согласны с таким сценарием, прошу ставить лайк, писать какой-то комментарий под видео. И до встречи! Дорогие мои, на повестке момента цифра 3. Сегодня я прогнозирую на своих астрологических картах и на фортунных. Фортунные. Две колоды у нас тут задействованы. Итак, где же будущий муж? Что советует ангел? Ангел говорит, не бери чужого, не бери чужого мужа, не завидуй своим подругам или знаете, знакомым, если у них есть хорошие мужчины. Как только выключишь зависть, тебе сразу начнут давать, давать, давать, давать. То есть выключаем зависть, и ни в коем случае твой мужчина не может быть чужим. За воровство мужчины очень несешь какую-то повинность, да? Почему-то карта родственников. Может быть, это подсказка, что, может быть, надо помириться с кем-то из своих родственниц. Может быть, как бы вот какие-то отдельные бонусы сейчас надо где-то получить. Когда и где? Ну, я скажу так. Очень подходит пятница и вторник. Тут подходит пятница, дорогие мои, и вторник. Поэтому вот в ближайшее время, пятница и вторник, обращаем внимание. Про дни, когда еще какие-то подсказки, я тебе временные подсказки не делаю, дорогие мои. Вот я даю два дня, и вот каждую неделю в эти дни смотрим по сторонам, скажем так. Не спим, дорогие мои. Где? Какое-то что-то замкнутое. Эта карта, конечно, может рассказывать и про какие-то э, наказательные системы, там, где наказывают, там, где, может быть, штрафы выписывают, или там, где мы рассчитываемся за штрафы, какие-то обязаловки, что-то рядом, недалеко от кладбища, что-то связано, может быть, с какими-то похорона, похоронами, что-то связано местонахождение недалеко от э, центров красоты и спорта скажем так венера да может быть и стоит вам в какой-то женский клуб записаться или войти или если у вас родственница в какой-то клуб записана, где больше женщин чем мужчин зачем-то туда тоже есть подсказка может быть там через знакомую чей-то брат с вами познакомиться как вариант вот Возможно, через родню по отцу. Тоже вариант. Возможно, по переписке даже так бывает. Хотя, конечно, это так рискованно, но по переписке... Осторожно только по переписке. Бывает, что э, мужчина скрывает, что он женатый, к сожалению. Это есть, я знаю по своим клиенткам. Кто он? Он ну, немножко в чем-то, может быть, баловень судьбы. Он на счету на рабочем месте, какой-то полуначальник или начальник, ну, начальник средней руки, допустим. Его боготворят, его уважают, его работа, его работа какая-то общественная, то есть он работает в команде. Давайте еще искать. С чем его может связана быть работа? То есть он не в сельском хозяйстве работает, да? Вот еще раз карта везунчика. Бинго, бинго. Может быть, он работает в чем-то связанное с игорным бизнесом, допустим, или с развлекательным бизнесом. Может быть, с телевидением. Может, что-то связано с битвой экстрасенсов. Что-то такое с магами. Может, у него он работает, или у него родственник держит салон с гадалками. Вот как вариант, да? То есть, вот смотрите, как интересно, да? Может быть, связано что-то со спортом, с оздоровлением тела, вот реабилитацией тела после травм. Вот вам подсказки. Возможно, и связано с медициной даже тут история. Да? Может, даже он сам лекарь, медик, скажем так. Вот, вот вам подсказка. То есть... Но человек домашний, при том, при всем, он хочет и, до, и на работе среди людей блистать, люди его уважают, он им нужен, наверняка человек старше вас будет, так вот по подсказкам я смотрю, да. И, но дом для него важен, то есть ему важно, женщина умеет ли более-менее нормально готовить и умеет ли она более-менее содержать дом, квартиру, вот, жилье, скажем так, в чистоте. Возможно, есть сын один. Вот подсказка такая. Теперь идем дальше. Какой вот он по деньгам добычек? Ну, он не рвется за деньгами, скорее всего, деньги за ним рвутся. И он еще не любит каких-то перемен. Он очень болезненно воспринимает, когда за него начальство там более высокое, что-то решает. Вот тут у него болезненная тема. И когда у него вдруг он попадает в такие периоды, то дом и все домочадцы, и, конечно, его женщина в первую очередь должна, как сказать, ну, должна она... Но быть вот очень подругой-напарницей в этот момент, которая его жалеет, ему сочувствует, его понимает. Вот так. Вас с ним объединит какое-то э, телесно, можно сказать, сексуальное, очень хорошее совмещение. Очень хорошо у вас с ним пазл сойдется, скажем так. Возможно, кто-то из вас будет обижен э, предыдущими отношениями, допустим, да. Ну, скорее всего, вы более как-то тут со шлейфами какими-то прошлого, которые вам надо, скорее всего, отпустить. Вот тут такой момент. И что? Тут надо отбросить и забыть. Отбросить и забыть. Как-то легко, надо легче идти тут, легче, да? То есть тема, допустим, официальных отношений вот тут, это, возможно, надо пусть он созреет, не вы его будете дергать, или это как-то вы вместе так случайно, не случайно, как созреете, да? Допустим, через 5-6 месяцев после совместного проживания эта тема может тихонечко-тихонечко тут всплывать, потихонечку, но не раньше. То есть он не любит женщин, которые сильно... Такие становятся госпожи начальницы. Вот это для него вот такая беда. Ну, может быть, он уже прошел такую школу и второй раз, второй раз найти грабли наступать не хочет. Вот, дорогие мои, вам такое видео. Если вам подходит такая персона, ставьте лайк для поддержания своей такой, для привязки даже, скажем, для подтверждения вот такой информации к вашей судьбе. Если есть вопросы, пишите под видео. До встречи.